Ребят, всем привет. Всем привет. Мы вот поехали в Уссурийск и, пользуясь случаем, зашли на авторынок города Уссурийска. Ну и покажем, давно здесь не были, покажем, какие цены, какие автомобили здесь продаются. Но сейчас все посмотрим. Посравниваю эти цены и наличие автомобилей во Владивостоке и в Уссурийске. Посмотрите, зашли, зашли, да, машины стояли вот так раньше. То есть здесь как бы тоже есть пустые места. Не то, что пустые, они сейчас в ряд выставят. Сейчас пойдем. А, да-да-да, вот ряд. Сейчас Мы пойдем сейчас, дальше, да. посмотрим. Люди, ну, как бы. Как бы есть. Немного, но есть. Так, ну, как вы знаете, из прошлых наших серий, да, здесь проблематично с ценами. Ладно, стоит Toyota Rush 2008 год, полтора литра, они идут 4 ВД, написано 4 балла. Ребят, проверяйте всегда аукцион, проверяйте всегда статистику. Стоимость 775 тысяч рублей. Следом стоит Suzuki Jimmy 2007 год, вы сейчас офигеете от цены. 1,3, 4 ВД, стоит автомобиль 705 тысяч рублей. Следующий стоит Rush 2008 год, 4 wd указано 12 тысяч пробег, стоимость автомобиля 785 000 тысяч рублей вид стоит свеженький 15 год объем двигателя 1 литр есть 1 и 3 кстати лицы появились гибриды цена здесь не указано стоит что это стоит это стоит у нас спайк спайк гибрид автомат цена тоже не указано аква стоит Аква стоит GS комплектация GS GS ее называют там все все называют по разному это очень хорошая клевая комплектация ценника тоже нету стоит nissan но 2016 год 1 и 3 ну немного врут 1 и 2 там 4 воды с кнопки там электромотор стоит цена тоже на нем не указана дальше еще один спайк без ценника и стоит что это стоит mazda bongo 2012 год 18 мотор бортовой грузовик бензин автомат Стоимость автомобиля 620 тысяч рублей. Стоит CRV. У нас в Владивостоке одна есть такая, продавалась. Мы ее смотрели. Ребят, смотрите, CRV сделали полтора литра. Полтора литра турба. 2018 год. 190 лошадиных сил. Стоимость автомобиля 1 миллион 950 тысяч рублей. Ну, как бы, блин, CRV полторашка. Никто не ожидал, конечно, такого. Что будет полтора литра? Но как ни крути, 190 лошадиных сил. Honda Fritz, 17-й год, 4 ВД, новый кузов, 1 миллион 85 тысяч рублей. Фары линзы, туманочки, родное, штатное литье, гибрид. Много сейчас спрашивают про такие автомобили. Вот. Но у нас как-то выбор не особо большой владивостоке стоит у toyota вид семнадцатый год 4 воды серенький цвет ну, комплектация так понимаю простая без штатного литья на летней резине он стоит он 600 600 сейчас скажу сколько 645 тысяч Дайхацу мира это самый, наверное, бюджетный Кейкар, автомобиль трехдверный у нас идет. Суперсалон, механика, 247 тысяч. Представляете? Ну, действительно, это самый бюджетный автомобиль. Японский автомобиль за 247 тысяч. митсубиси Си тоже такие штучные единичные экземпляры. 2018 год, он 4 воды 1 миллион 450 тысяч. Довольно интересный автомобиль в плане дизайна внешнего вида. Рядом стоит Honda Endbox, комплектация кастом тоже такой популярный кейкар. Итак, он 2013 год, черный цвет, как видите, фары линзованные, туманочки. Штатное литье, летняя резина. Стоимость автомобиля 435 тысяч. Такие карки и -кар, но он такой, знаете, прям высокий. Вот, посмотрите. Реально высоко. Сзади метла у нас. Ну естественно по бокам идут обвесы. Приус стоит PHV, который от розетки заряжается. 12 год. Ярко такой красный цвет. Что там у нас написано? 895 тысяч рублей. Тоже модный, с накладочками в этом а, в хроме весь. А, Nissan LaFeSta тоже такой довольно редкий автомобиль. Не знаю, вот ну не везут их. Не везут и не берут почему-то. 12-й год мотор 2 литра туманки фара линза, штатное литье летняя резина стоимость 750 тысяч highway star кстати комплектация да ну вот по рынку уже зашли вовнутрь рынка все машины развернуты получается все стоят на расстоянии друг друга то есть машин очень мало Прям Ну пойдем сейчас подальше пройдем по там такая будет. же история вот друзья смотрите следующие уже крайние стоянки все то же самое здесь ну действительно машины вот так вот стояли все продавцы есть люди есть кстати я хочу сказать и на зеленке в последнее время с людей прибавилось народу прибавилось что у нас стоит но ну, вот он стоит белый цвет без литья рестайлинг цена на автомобиль не указана на автомобиле вид стоит шестнадцатый год летняя резина колпаки шестнадцатый год, 1 литр, датчик на сближение. Вы все знаете по-разному называют. сближение при столкновении Камера заднего хода, аукцион три с половиной балла, без пробега. Цена тоже не указана. Сузуки Хатлер в розовом цвете. 16 год, 450 тысяч он стоит. Такой мини-джипик его называют, мини-хаммером. Почему-то нравится он народу. Берут, берут. 0,7 тоже есть турбо, есть не турбо версия. Вот смотрите, приус стоит. Была у нас Аква, да, там, Джейс Компентация. Это стоит. Это стоит у нас приус в черном свете. А цена, нет, цена есть 1 миллион 120 тысяч автомобилей 2015 года. Везель гибрид. 1 миллион триста пятьдесят тысяч рублей. Ну, примерно так должен стоить. Везель. Нормальный. Да, нормальный везель. Полтора литра, 16-й год. Он скорее всего 4 воды идет. Тойота но гибридная версия, автомобиль 2017 года. Двери электродвери. 1 миллион триста тысяч рублей. Toyota Sienta, серый цвет, 7 мест, полтора литра. Цена не указана. Марк стоит, а иксовый. год больше ничего не указано ну, вот здесь ребят тоже были автомобили тоже пустовато фит фары линзованные повторители элька комплектация 17 год ЖК третий кузов тоже цена на автомобиль не указана степ вагон ну видимо тоже цены здесь не будет на нем 2017 год и все toyota bb тоже интересный автомобиль 1 и 3 мотор простой автомат не вариатор указано оценка 4 балла без цены spade toyota spade тоже интересный автомобиль четырех двери левая дверка у нас сдвижная 590 тысяч рублей. Идет, у нас уже давно идет поиск такого автомобиля. Все вот никак не можем найти уже, ребят. Не знаю, месяца полтора. Уверяю, то что как бы денег тут по большему, конечно, стоит. Уверяю, что пробег 50 тысяч. Сейчас посмотрим. Ну, статистику уже открыли, посмотрели статистика платная. Сейчас поищем на других ресурсах. Черный, чистенький, аккуратненький салончик. Левая дверка боковая идет задвижная. Полтора литра, он четыре балла указано. Интересно такой автомобиль, но цена на нем тоже не указана. Знаете, чем-то, я не знаю, на скафандрах похож. Вадискап, точно. Метла дворник. Ну, капец, блин. Как вы думаете, сколько он стоит? Напишите в комментариях. Приус Альфа 16 год 940 тысяч рублей. Черный цвет, на литье, но литье идет нештатная Рядом стоит свежий приус, уже седан. Такой темно-серый цвет. 2016 год мотор тоже 1.8, он 4 воды 1 миллион девяносто пять тысяч рублей вот стоит серенький семнадцатый год 1 миллион 95 тысяч вот тоже смотреть интересный автомобиль nv 350 караван да но он похоже чем-то вот на хайс морду напоминает 13 год 2 и 5 4 в.д. gx комплектация 1 миллион четыреста тысяч он стоит Боковые двери сдвижные, здесь есть окошко, резина на нем установленная, летняя. У них салоны такие, конечно, огромные. Ну и сзади тоже посмотрите, в каком состоянии автомобиль. Не состояние, а вид до автомобиля сзади. Так, ну он вроде открытый, да, у нас. Сзади мягкие сиденья. с притяжкой. сзади тоже видите мягкие сиденья печка дверь кстати с подтяжкой ну-ка вот это правая с подтяжкой нет да с подтяжечка. ну клевый автобус что говорить цена тоже 1 миллион четыреста тысяч напротив стоит Алион, одиннадцатый год полтора литра но 18 830 тысяч цена конечно большая 4 балла пробег 17 тысяч светлый салон сонар летняя резина бесключевой доступ что у нас тут еще есть но вот стоит рядом это свежий уже ноут семнадцатый год контроль полосы камера сближения камера заднего вида четыре с половиной балла 42 тысячи пробег стоимость 610 тысяч рублей желтая Аква стоит 15 год аукцион есть g комплектация четыре с половиной балла пробег 88 тысяч ну конечно клево смотрится во-первых ярко такой шикарный желтый цвет а, литишка аукционник лежит я думаю настоящий 88 тысяч пробег по кузов автомобиль целый 780 тысяч он стоит с а, пару xv гибрид штатные диски белый перламутр 4 воды но не все четыре вода идут без цены рядом стоит видц 16 год, тоже литровый, новое авто 535 тысяч. Нашли еще одного спейда, сейчас посмотрим, что с ним. Ну, нашли-то нашли, но автомобиль 2016 года, стоит он аж 680 тысяч. Да, ценник, конечно, взлетел, взлетел на автомобиле. Рядом Маури стоит, Вольфматик. Тоже такие штучные экземпляры. Штатное литье. А пробег. Что там? 4000 километров? Ну, может быть. Ладно. Цена не указана. Ребят, собственно, как мы оказались в туристы Приехали смотреть вот этот автомобиль. Ну, естественно, сначала заехали на рынок, сняли. Итак, это Вольфхайр 25 17 год комплектация такая простая у него он немного непростой в плане скажем так не аукционный до да? скинули нам его посмотреть он был подбитый сейчас увидите на экранах картинку в каком он состоянии был ну вот примерно в таком состоянии вот <с4> <с4> <с4> был поджатый в морду показываю заднюю часть автомобиля вот, ну давайте немного покажу сейчас капот. Кстати, посмотрели автомобиль, сейчас расскажу. Под капот пространство. Здесь все целое. Болтыни не сорваны крылья, планка, лонжероны. Все здесь целенькое. Не Ну сейчас закрою. То есть ну, там нижнюю балочку. Планышку совсем чуть-чуть. И все. Ну, естественно, поменяли бампера. Стоит такой автомобиль. Немного подешевле. Кузов весь целый в родной краске. Там есть какое-то маленькое подозрение на капот, на уголок капота. Сейчас еще раз проверим. По сканеру тоже проверили все отлично. Ну, автобус, несмотря на свою простую комплектацию, конечно шикарный, конечно. Сидушки простые идут, не кожаные. Одна электродверь но салон мне понравился салон чистенький аккуратненький именно вот сиденье да по пластику есть там каких-то пару царапин 2 миллиона стоит такой автобус сзади есть монитор вторая печка люк все проверили все включается абсолютно все работает сонары камеры заднего вида но это уже по стандарту третий ряд сидений подголовники все есть Правая дверь идет простая, не электро. Ну и собственно само водительское сиденье, водительское место. Мультируль, пробег 33000 тысячи, тоже абсолютно все работает здесь. Итак, это волфайр 2017 год. 2 и мотор стоимостью 2 миллиона. Но в любом случае ребята покупка такого автомобиля не может обойтись без тест- драйва этого никуда не деться.